итак очередная защита немного измененная по просьбе одного из формчанин с Рус Фишинга просил не называть его ник ну не знаю зачем такая конспирация в общем попросил придумать боковые крылышки так называемые на карман и изменить крепление то есть ему не понравилось крепление за антиквитационную плиту то есть хотел чтобы было крепление на корпус либо в этом месте вот так вот либо вот здесь здесь тоже можно сделать крепление делал сюда крепление на Сузуки 9 и 9 то есть здесь была увеличена пластина доходила до сюда и соответственно тут была Гайка и эта часть она притягивалась вот сюда вот кверху, минус такой конструкции, то что это еще больше вес, а пластина она прям под провод идет, под массу так называемую. Так что было здесь изменено, соответственно само крепление защиты к корпусу, в принципе тоже практично таким образом крепить защиту как и за антиквитационную плиту крючком сзади ну как допустим скобой крепилась вот так вот сейчас я ее не ставлю, ну смысл это еще на двойном крючке в предыдущем видео можно посмотреть как это крепится второе изменение Боковые крылышки, маленькие вот эти вот, то есть они были подлиннее, я их уменьшил, уменьшил за счет, вернее по причине, чтобы уменьшился немножко вес, хотя бы там грамм на 50. Добавились вот эти крылышки, то есть человек попросил придумать, как они будут выглядеть, но я их отрисовал, скинул на электронку, в принципе согласился на вопрос, зачем они ему нужны. Он сказал, что ему везет больше всех, и почему-то он натыкается камнями именно вот в эту часть подводную, именно в перо. То есть, ну, на комментарии, что защитит вот эта лопасть и вот это. он говорит, нет, бывают такие камни, которые как раз проскакивают именно вот в эту часть, минуя этот плавник и этот плавник. Но человеку на самом деле виднее, в его условиях будет использоваться защита. Поедет она Викторинборг, насколько я помню, если не ошибаюсь и третье изменение увеличен вылет ну тут на сантиметра полтора где-то самих нижних лепестков то есть они сделаны широкими и вылет увеличен ну, сантиметра по-моему я по сделал больше то есть стандартно они идут вот вот так вот где-то по крайней мере средняя часть карман Сделан из стали тройка. То есть обычно я его делаю на те защиты, которые до стандартного плана. Сталь двойка. Здесь уже использована сталь тройка. Сталь, да, тройка использовал. То есть человек сразу попросил, говорит, мне все из одного типа стали. Надо, говорит, там двойки где-то. Все, говорит, делать из тройки. Вот такие изменения. Ну, также все зашлифованы, полностью все швы, все углы, она загрунтована, еще будет покрашена. В такой, в такой же примерно цвет, чуть светлее, это грунт, а краска у нее, ну, примерно как винт. Вопрос стоял, либо черный, либо вот такого цвета, как кофейная гуще, молочная, я не знаю, как ее правильно назвать. Человек выбрал примерно такой цвет стоимость изготовления защиты немного отличается от стандартной и стоит она уже 4 из-за того что здесь изменена сталь увеличены нижние лопасти добавлены крылья изменены боковые крылышки ну и само крепление изменено то есть увеличился и размер немножко и вес вес стандартный защиты там в каком-то видео уже говорилось грубо говоря кило 280 по моему ну кило 300 вес этой защиты получился кило э, 520 по моему ну в общем полтора килограмма также я думаю на скоростные характеристики это не повлияет возможно потеря скорости там в 0,5 максимум 1 километр и то насчет одного километра это еще спорный вопрос потому что ну во-первых защита выполнена таким образом что она Полностью вся обтекаемая, у нее нет топорных углов, которые бы тормозили и давали сопротивление потоку воды. За счет этого как раз и компенсируется вот эта потеря скорости. Что еще добавить? В принципе все. Также все выполнено на двойных сварных швах, коренной и финишной. Расстояние также здесь одинаковое, как и на предыдущих защитах. А, был вопрос также у одного фромченина, по-моему, вид 0,0 какой-то там, точно не помню. Почему здесь выбрано такое расстояние? Почему не больше или наоборот меньше? Там не пол сантиметра, там не три сантиметра, да? Чтобы мало ли там... Ну, вопрос звучал так, мало ли заскакивает камень, да, сбоку откуда-то. И при таком расстоянии его может закусить. То есть отвечаю на данный вопрос. Расстояние под инскриптационной плитой. Грубо говоря, в палец, да? И здесь. В палец. Это раз. А второе по поводу... Почему нельзя сделать, ну, допустим, полсантиметра, да, вот здесь вот, между пластиной и винтом. Потому что если при очень сильном ударе, а подводное препятствие, именно вот этой частью, она самортизирует. То есть ее не выгнет, да, вот куда-то вот так вот сюда. То есть она сыграет, возможно, ее погнет на каких-то там миллиметр-два вверх. Но когда при ударе, она может самортизировать. И при вращении в этот момент винта он ее просто заденет. Соответственно, мы понимаем, что тогда в этом случае будет с винтом. Ну, ничего хорошего. Почему больше не делать? Во-первых, это увеличит здесь вот эту площадь. Соответственно, защита опустится ниже и прохождение откровенных мелей будет уже затруднено. Выбрано вот как раз то оптимальное расстояние между винтом и пластиной. Вот этой вот. По поводу залета камней, были разные варианты защит, почему я пришел именно к этому варианту На разных да, защитах были, и вот я делал вот так вот, торцом, то есть там попадали камни в промежуток, здесь попадали Бывало камень, также вот здесь вот была такая вот горизонтальная стойка, вот так она стояла и вот здесь еще поперечную делал. Ну, ради эксперимента, посмотреть, чтобы в них попадал камень. Что было с травой, я вообще молчу в тех вариантах. То есть она была вся в траве. Это как.. Я не знаю, как комбайном можно было собирать ее. А, здесь ни разу не встречал, чтобы мне сюда попадал камень. В принципе. А! была просьба еще здесь вот сделать какие-то усиления не усиления а как перегородки да вот такие вот ну из пластинок там я не знаю 05 миллиметра то есть я человек отговорил а, во первых если <coughs> какой-то будет выли перекат там я не знаю миляк или так далее весь этот ил вот здесь вот просто набьется большой шапкой второе опять же камни то есть они будут здесь застревать когда ну, мы все понимаем, что здесь завихрение потоков воды, да, и он может снизу поднимать гальку. В этом случае она проходит вот туда, то есть от мотора. А если делать какие-то перегородки здесь наваривать, то небольшие камни как раз могут сюда и попадать. И их потом может просто выдавить оттуда, ну и, соответственно, они будут попадать под винт. Здесь тоже хотел сделать усиление, то есть просил, да, вот здесь вот наварить торцевую вертикальную планочку где-то вот ну вот так он бы стоял как показать чтобы видно было ну что типа такого было бы. то есть опять же ну я постарался и убедил человека что это будет опять же сборник травы и всякой фигни с дна то есть, вот этого вот вполне хватит для его задачи, как он говорит, что вот у него сюда удары приходится. Поэтому остановились вот на этом варианте. Но, ну, я думаю, человек будет доволен. Что еще добавить сюда? Ну, в принципе, наверное, больше нечего. Были разные вопросы. А, вопрос был фармчанина, доктор и какие-то цифры потом, в общем зовут его Денис, он тоже заказывал защиту, просто не такую, а в стандартном варианте, с лепестками, здесь и здесь, с широкими, у него возник вопрос, а у него крепление здесь с скобой, то есть возник вопрос, чтобы не царапать мотор, когда скоба одевается, да, но у меня видно весь срапанный. но ну, это понятно из-за постоянных примерок подгонок и так далее то есть я как бы об этом вообще не парюсь я это потом зашлифую и покрашу просто в самую часть точно такой же краской отличаться не будет но это я в своем варианте то есть если делать какие-то резинки сюда есть обычные шланги от систем поилок они силиконовые продается там за умогазинных всяких я видел я уже делал так одному человеку сразу с резинками то есть она режется пополам резинка где-то 8-9 миллиметров в диаметре я сейчас найду и покажу как это делать то есть она крепится вот разрезается пополам и девается просто вот сюда то есть на обе части ну здесь как бы две а новых вариантов уже одна, и она просто вот так вот <смех>, одевается, сюда упирается, сюда. В плане, вопрос был на защиту ее одеть. Вот здесь вот с торца, да, чтобы здесь что-то не царапало. Но одеть-то, может быть, и получится, но ее порвет, потому что здесь она, <смех> защита очень плотно прилегает к этой части. Поэтому не знаю, есть ли смысл в этом. На скобу, да, если очень жалко краску на моторе, чтобы вот эти места не царапать, если вы ее будете снимать, одевать постоянно, тогда имеет смысл поставить резинку. А здесь, как бы, я считаю, абсолютно не нужно. Сейчас возьму резинку и покажу, как это будет здесь выглядеть.